Медиагруппа «Авангард» представляет. Александр, ну все мы видим, что мир меняется, меняется наша жизнь. Скажите, а поменялись ли хакеры, поменялись ли а атакующие? Да, соответственно, мы со своей стороны в Джейсок наблюдаем определенную эволюцию и атакующих, и того, как они действуют. И... В этом ключе мы даже ввели новую классификацию атакующих, связанных с ними атак. Была трехуровневая модель, теперь пятиуровневая. Мы понимаем, что мы, как же сок, сталкиваемся, наверное, с самыми высококвалифицированными нападающими. Это определенная проблема, вызов для нас. Но, соответственно, мы совершенствуемся, оптимизируем наши процессы, вырабатываем новые технические решения, делаем акцент на реагирование, соответственно, стараемся не отступать очень интересно а вот поменялись ли сами соки или все-таки тот традиционный тип соков который был сохранился и сейчас на мой взгляд соки тоже активно меняются. здесь бы я наверное еще отметил что есть определенная тенденция к созданию соков на стороне организации заказчиков полностью он сайт соков или так называемых гибридных соков поэтому эта тенденция достаточно интересна, когда экспертиза по обнаружению и реагированию в том числе формируется на стороне организации заказчиков, да, а не только потребляется в виде коммерческой услуги. Мы, с своей стороны, как же сок, также предлагаем подобные услуги нашим клиентам да, при построении у них соков или при построении гибридных соков с участием наших сервисов и наших функций. Ну и, наверное, заключительный вопрос. Как вы использовали свои наработки, свой опыт для того, чтобы перевести собственных сотрудников на удаленку и при этом обеспечить должный уровень безопасности? Да, это был отдельный челлендж. Соответственно, буквально за несколько дней нам надо было достаточно большой пул специалистов перевести. У нас уже до этого были налаженные схемы использования различных технологий удаленного доступа безусловно защищенном исполнении для тех заказчиков, с которыми мы работаем в рамках определенных госконтрактов, с соблюдением всех необходимых требований к сертификации. При этом стоит отметить и заверить заказчиков, что подавляющее большинство именно операторов наших соков, они работают в прежнем режиме на площадке с необходимым техническим и организационным обеспечением. Ну нет, все-таки я вас не отпущу без последнего вопроса. Изменится ли что-то в вашем соке, когда все это закончится? Это хороший вопрос. Я бы сказал так, я не уверен, что это закончится. И мне кажется, вот это вот временное состояние станет для нас практически постоянным. И вот этот режим микса, удаленки, присутствия в нескольких местах одновременно, скажем так, мы должны его принять после процедуры принятия жить с этим дальше, как в нормальной реальности. Ну, как все в жизни бывает. Ничто не бывает настолько постоянным, чем временно.